Устройство. В комплект поставки входят два автомобильных адаптера, которые также являются разветвителями, комплект запасных предохранителей, USB кабель, кронштейн крепления. Способна обнаружить любой современный радар с безопасной дистанции. Так, например, для одного из самых совершенных радаров «Стрелка ST» максимальная дистанция обнаружения составляет 1200 метров. Информация выводится на LED дисплей и дублируется голосовыми сообщениями на русском языке. Яркость дисплея и громкость звука можно регулировать. Помимо стандартных режимов работы, трассы и город, в устройстве есть два подрежима. В подрежиме камеры голосовые оповещения происходят только при приближении к комплексам стрелка ST. В полном подрежиме включены все оповещения. Есть функция порог скорости, благодаря которой устройство не будет вас беспокоить звуковыми сигналами при движении со скоростью ниже установленной. День. Итак, мы начинаем тестирование видеорегистратора, который также включает в себе радар-детектор и GPS-трекер. После включения зажигания автомобиля устройство включается автоматически. И когда GPS-трекер ловит спутники GPS, звуковое оповещение происходит о том, какой режим радар-детектора у нас включен. Также на этом дисплее отображается текущая скорость движения, а при обнаружении камеры отображается расстояние до ближайшей камеры. Мы сейчас его протестируем, на каком расстоянии радар-детектор зафиксирует стационарную камеру стрелка СТ. Также здесь на сроках указано, что при скорости движения менее 40 км в час. Радар-детектор нас не беспокоит своими предупреждениями, так как до 40 км в час нарушить правила ПД очень сложно. Итак, мы продолжаем тестировать видеорегистратор с радар-детектором и GPS-трекером. К слову сказать, GPS-трекер предназначен для того, чтобы фиксировать нашу текущую скорость и при необходимости уведомлять о, о нарушении скоростного режима. Вот сейчас устройство зафиксировало сигнал э, видеокамер, который установлен над прежней частью, за 1000 метров. Почти за 1000 метров. И предупреждает о том, что необходимо сбавить скорость. До камеры остается около 700 метров. Звуковое оповещение автоматически приглушается, чтобы не раздражать слух, но при этом... Устройство продолжает нас информировать, чтобы мы не забыли и не превысили скорость, и не получили штраф. Сейчас мы будем проезжать эти камеры и, и сможем увидеть их фактическое нахождение над дорогой. Осталось менее 200 метров. Вот эти камеры находятся почти над нами и как мы их проедем будет звуковое уведомление о том что камеры пройдены помимо самого